Здравствуйте, рад приветствовать всех подписчиков на своем канале Магия Влора Сегодня хотел бы поделиться с вами обрядом от всех трудностей. Так бывает, что появляются трудности, допустим, соседи как-то себя не так ведут, или дочь вас обидела, или муж как-то себя так ведет непонятно, вы начинаете об этом думать. Полностью удалить эти трудности можно, если вы вспоминаете о них или после события начинаете очень громко кашлять, думая об этом событии и откашливать, а слюну сплевывать. В народе говорят, я эту проблему уже откашляла. Именно поэтому любую проблему можно выкашлять из себя. Пользуйтесь на здоровье данным обрядом. Не забудьте подписаться на моем канале и оставить комментарии, какие обряды вы бы хотели получать еще.